Как заработать на сампе бабки? Сегодня расскажу вам лайфхак Я поднял, оттуда мало, но можно поднять Бомж жизни на связи Подпишись на меня, братва Поставь, пожалуйста, мен-лайк -like. Я очень старался, го 1к Шаралд всем моим хоуми. Сегодня я хочу научить тебя зарабатывать, играя в наш любимый сам. Присаживайся поудобнее и ставь лайк. Так, я знаю много вариантов, и я играю в сам с 2013 -го года. И что ж, начнем. Первый способ становись ютубером, ведь это реально годный мед. Тебе могут донатить, ты можешь получать аудиторию и модизировать свой контент. Второй способ сборки моды и клео. Если ты шаришь во всей этой теме, то это для тебя. Только не воруй чужих, а делай реально качественно и что-нибудь свое. Четвертый способ перепродажа аккаунтов. По названию все понятно, но сразу скажу, что я таким. Не занимался и не буду Ведь это неправильно и не одобряется правилами серверов Аризоны Пятый, сука И, наконец, последний вариант Так это создать свой сервер Да, звучит оригинально, но недоверчиво Если ты будешь делать реально топы годно То ты окупишься и выйдешь плюс Может, даже хайпанешь И что ж, спасибо за просмотр Прости, что меня долго не было Как ты можешь заметить, я обновил свой контент Ставь лайк, я хочу 1к подписчиков Добра, удачи, позитива Расписание роликов два раза в неделю И будут стримы Ставь колокол и не пропусти новые видосики